Всем привет, с вами день 25, покажу как можно сломать сайты, любые сайты имеют цены и еще такое. К примеру, bookings.com, планирование от Можно поменять цены на акции или просто взять поменять слова нажмем «Просмотреть код элемента» выбираем вот этот код хозяин я... вот, сейчас можно ввести и получается вот такая вот сейчас и получается вот видите подпишись на канал V25. или можно вот Санкт-Петербург можно что-нибудь себе себя найти Пушка И например Вот ну же вот посмотреть кость элемента вот, а он уже сразу выделяется, или можно вот так другое выбрать, как вы хотите. Правую кнопку мыши по нему елить аж хт мало. Короче. Переводим, к примеру, зайти, взять. Ой, сейчас крепслок отключу. Опс. секунду посмотреть код элемента вот и ристоем и дешево еще в модель на Телефон. 895 8951. 895 895 И получить собой. Хотите дешевый оттенок, на телефон. И даже можно вот что-нибудь, вот это Давайте, к примеру, возьмем вот это вот. Упс. Ладно, возьмем вот это вот. Какашка. И получается галочка. Писали напитки. Вот, какашка получается у нас такая херня. Ну вот вообще видео работает а, он вот все вот такая вот легкая штука а, давайте, по... давайте я вам сейчас покажу еще раз на всякий случай заходим на любой сайт который вы хотите ну, взять взломать любой к примеру Яндекс погода. Смотреть курс элемента. Жмем, ну, жмем сначала правую кнопку мыши, жмем эти S H К примеру, поставим 27 градусов, а 35 днем. И вот у нас получается 35, 35 градусов днем. Ладно. Давайте теперь попробуем так сделать голоса ВКонтакте. Заходим в настройки. А, вот нажмем платежи на вашем счету 0 голосов делаем так же просмотреть какой элемента. правая кнопка мыши Едет. ну короче это ну как поняли и к примеру хотим мы 250 голосов вот 250 голосов жнм чтобы было еще 10 рублей остались считается сорт будет 125 рублей ну и вот и бутылка получается за что у нас 250 голосов можно вот 125 рублей ну и также можно брать, ну что изменять, вас вот, напоминание. Жмем, как всегда, вот так да, вот. Вместо напоминания Введем уклонение. Вот. День рождения. Вот. У нас вот как получается. Сразу. Уклонение от дней рождения. Если все прелестно работать. Все, все. Также можно... Ну, хотя, ну, все это и все. Но хотя можно, я сказал, как все, что угодно. Состояние... ранее личного счета и вот у нас получается обосрание личного счета надеюсь вам понравилось подпишитесь на мой канал всем пока